Всем привет! С вами снова я, Тилька, и сегодня я решила поговорить о YouTube-трендах. Сделать я это решила потому, что не имею ни малейшего понятия, что за видео снимать к себе на канал. Потому что, когда я снимаю клевый видосик, в который вкладываю душу, силу и труды, его никто не смотрит. А какой-нибудь чувак снимает видосик про очередной спиннер, и он набирает миллионы просмотров. И это явно тот контент, который не требует особо какой-то творческой деятельности. Я не понимаю, почему люди смотрят такие видосики и почему это так популярно и набирает столько просмотров. Мне сказали, что спиннеры это очень залипательно и когда мне в руки попал этот объект, покрутив его я вообще ничего не почувствовала и не поняла в чем был смысл. Когда я училась в школе, была подобная штука, но она называлась йо-йо, и лично для меня она была более толковая, нежели спиннер. Давайте так, те, кто не понимает прикола в этих спиннерах, как я, то поставьте лайк, а если вы разбираетесь в этом и шарите, то напишите в комментарии, в чем их прикол, может быть, хоть так я пойму, а то я вообще не вдупляю. Второй момент. Сейчас на нашем русском ютубе зарождается такой тренд, как переписка с фейками блогеров. Лично для меня это уже поинтереснее, чем спиннеры, но по сути все ролики примерно одинаковые. Тем более, что это начали снимать все подряд, каждый день и уже надоедает. Я не хочу снимать подобные видео, потому что, во-первых, мне это не нравится, а во-вторых, вы же сами потом будете писать в комментарии, Лагиат, ты скатилась, тилька уже не та и прочую лабуду. Тренды вообще странная штука, особенно на нашем ютубе. Топовый блогер снимает какой-то видос, и на следующий день все повально за ним повторяют. Иногда даже под копирку, слово в слово, и это очень печально. У меня даже был случай, когда я... На западе, на зарубежном ютубе, увидела видос, где бьюти-блогерша делает макияж наоборот. Мне понравилась эта идея, и мне стало интересно, что же получится у меня. Я немного посидела, подумала и решила немножечко внести каких-то своих изменений, чтобы видос не был под копирку, ну потому что это зашквар, я считаю. И я придумала вот что. Я накрасила свои брови в сторону переносицы, то есть красила их вот так. И что вы думаете? Буквально через пару дней я натыкаюсь на второй видос, который вышел после моего, и вижу брови, сделанные по моей технике. Мне было очень неприятно. А также многие блогеры скопировали мою превьюху, то есть картинку, которая идет в самом начале к видео. Раньше мне приходилось подстраиваться под YouTube-тренды, чтобы хоть как-то мой канал рос. Это меня бесило и до сих пор бесит, но сейчас YouTube реально криво работает и блогеры, по сути, выживают. Мне даже пришлось снимать зашкварные 100 слоев прокладок, которые сейчас скрыты на моем канале, но которые в свое время успел обосрать Николай Соболев. Это миллион просмотров как бы набрало, понимаете? Миллион просмотров. Женские подгузники. Женские... Подгузники. Преподнеся это так, что во всем виновата я, что снимаю такое говно. Но как выяснилось позже, Николай имел в виду то, что виноваты современные тренды и люди, которые это смотрят. Но тем не менее, Николай до сих пор не извинился за то, что обосрал меня, хотя мы с Колей работаем в одном продюсерском центре и очень часто пересекаемся. За что мне до сих пор обидно. Вы, наверное, заметили то, что на прошлой неделе, в четверг, я не выпустила видео по расписанию. И это как раз таки связано с тем, то, что я не имею понятия, что снимать. Сейчас я хочу делать качественный контент, а не весь этот зашквар, о котором говорила ранее. И мне будет приятно, если вы меня поймете и поддержите в эту минуту. Еще как минимум месяц или два потерпите этот фон и мою комнату, мою обстановку, поверьте, мне она тоже надоела, меня она тоже бесит, но я не могу повлиять на это сейчас, у меня никогда не было богатых родителей, никогда не было кучи бабок, все, что вы видели на моем канале, это все мои вложения, я копила очень долго на новую камеру, на вот эту всю обстановку, которую вы сейчас видите, все это стоит денег. Все это я покупала постепенно. Сейчас все мои сбережения уходят на ремонт новой квартиры, которую мы наконец-таки приобрели за 6 лет не без помощи наших родственников. И теперь ее нужно обставить красивенько, чтобы выйти на еще один новый уровень для своего канала в плане съемки. Вы не поверите, сколько слез, трудов, Сил было вложено в эту часть комнаты, которую вы видите из видео в видео, чтобы она имела хоть какой-то божеский вид, потому что то, что находится за кадром, это полнейшая жопа. Делать перестановку здесь смысла нет, потому что как ты что не переставляй, места от этого больше не станет. Комната узкая, получается, что я могу снимать в каком-то одном углу. И я выбрала самый большой, максимально его освободила. Сделала его максимально красивым, так что вскоре канал ожидают большие перемены, и я надеюсь, что они вам понравятся, потому что прежде всего я стараюсь для вас. Я хочу, чтобы вы смотрели крутой контент, который отличается от других блогеров, поэтому я буду признательна, если вы потерпите вместе со мной еще чуть-чуть. Кстати, скорее всего уже на следующей неделе я выпущу пилотную версию проекта, который совмещен с ютубом и Инстаграмом на свой канал. Для создания этого проекта меня вдохновили фотопроекты Лены шедлиной и сейчас на него я трачу все свое свободное время и пытаюсь это реализовать. И давайте договоримся. Я делаю этот проект прежде всего для вас, и мне будет очень важна обратная связь. Когда я выложу этот пилотный видеоролик к себе на канал, я хочу, чтобы вы его обязательно досмотрели до конца, и после чего написали свое мнение, продолжать ли мне его, или же лучше не стоит, попробовать что-то другое. И вот такое вот видео у меня сегодня вышло, немножечко побомбила я, высказала свое мнение, но мне сейчас реально очень тяжело в плане эмоциональной нагрузки. Но в любом случае, спасибо, что посмотрели это видео, мне приятно. Если вам оно понравилось, вы согласны с моим мнением, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч!